Доколдованным синем лесу я любовь на руках понесу, Понесу, как зажженный огонь, Что не жжет ни траву, ни ладонь, будет полночь пугать темнотой и пророчить разлуку с тобой, будут ветви хлистать по рукам, но, поверь, я любовь не отдам. В безмятежных зеленых лугах ты меня понесешь на руках, и расступятся в ветви мгла. Мы любовь раскалим до бела, И пускай это пламя в груди, освещает нам все впереди, будет мир теплотой обнимать, будет греть, но не будет сжигать. В заколдованном синем лесу я любовь на руках понесу, Понесу, как зажженный огонь, Что не жжет ни траву, ни ладонь.